Всем пресс, с вами я, Руся и... Диас! Yes. И сегодня мы выиграем в Вечеснодале 4, это будет да, уже ну что ж, а, я хожу первым, и выпадает мне 1 Ну, это уже, нужно сказать, голды, так что нормально. Теперь хожу я, так. два е А, теперь ходит Бот, у него же сразу же 6 4, 5, 5. Он на выигрывает, yes. Не упадает двойка. А, окей, я возьму немного. У ни на что денег не хватит. А, может хватит, я посмотрим. Нет, мне не хватит. Ну что ж, давайте продолжать. А, не а правда. я так. У меня маленькая Мы... О да, Нечка. Вы видели, как он вступил. Ну так, сейчас входит бот. Ну что ж, он проиграл. Так, теперь пять. Раз, два, три. Пожалуйста. Ну, три это лучше. общем. А, Так, Ай-яй-яй, тихо-тихо. А что там мышка? Как здесь играть? Как играть здесь? не получилось теперь поживу. я эм. не видите ему не повезло а -а -а. так теперь ходит бот здесь голды так окей я никого на чем не буду вызывать это у них у все хорошие меня ничего нету ну что ж у меня пока больше чем у них всех голды так ну что ж, а, бот, бот хочет меня э, ДЛ на что? А я выбираю смерть. А, угу. Давайте на деньги что ли? У меня их и так много. А, видите, бот использует магию, мне ну, не производо, потому что, потому что, потому не везет мне. Так, четыре э, не выпало, раз. Давайте, давайте, что ли, минигейм пройдем. давайте, так, окей, нужно, ага, ясно, эм, окей, я, ну, 8 голды, это не очень-то и много, но уходит мой брат. Теперь хожу я так. Одно сменить. <смех> Ему не постоянно везет. не везет, да. Так, вот Ничего себе. Э, окей. Хожу еще. Ну, разницы, в принципе, не будет, но я похожу вот так вот. Потому что надеюсь, что не выпадет от Да. Теперь хожу, я И так, пожалуйста, вези. Окей, входит бот, и что же он? Ему пятерка Ну, хух, ну он хотя бы проиграл Да еще лучше я нажму, да? Ого, гольф, ненавижу эту игру Так Ну, ой, ой-ой-ой Походу это как-то не очень вот, за туда вас дали, Уже неплохо. Теперь хожу я. Так, здесь мне повезет. Да, повезло. Нет. Так, ну что ж, вот проходил. Так, теперь хожу я. Мне ну, подать три. Я даже не знаю, что это делать. А, плейдим, что да? Ну окей, я хочу 16 с вилды велды. А, я не понял, что это делает, но. Так, я моему брату очень повезло сейчас. Да. Так, один а арка. Ну, И он да. опять проиграл. Вообще, а что ты пошел? Так, теперь хожу я, о, ну, так себе, плюс одно, зато у меня есть один сандаль, раз, два, три, о, шестерка отличная, ну, так себе, пойдет, теперь хожу я, так, три. И ура! Нужно достать голды и а Теперь ходит бот. Блин, здесь голды. Ну окей. А идем. Так, теперь сразу я и посмотрим. Он. Так, мне дополнительный ход посмотрим. Поход, да. Не повезло ему. А почему он меня постоянно хочет на деньги? Давайте не, не, не. давайте просто на деньги. Только вот печально то, что он первый ходит. Потому что у меня будет убивать и связано. Нельзя то, что вам 40 голды я ему отдал. Ну окей, ничего. Это пятерка. Ушла человек. А. Что? А, я не, не понял. Прихожу я и я иду обратно. Это плохо. Блин! Я сражаюсь с диким Вон... Странно. У не будет точка ну хорошо, что я прихожу хожу первым, и я его убиваю все одно будет. Я с он мне дал. Так ходишь сейчас, бот. Ясно. Хожу я, два. Ну что ж мне такое везет? Теперь хожу я, и я иду обратно. Так, оно ну, в боту не повезло, окей. Я повезло, что да. Так 10 голды не дали. Хоть бы то он мне два Блин. Я хочу опять. Так, да, да. Ох, как ему повезло, у него 132 голды. У um, них самый больший у меня, самый меньший голды. Окей. Да, мини-гейм. Эпик Байлл. Так, ставки, что ж. Я поставлю, наверное, на... best force Бесфорд же должен выиграть, да? Я верю, что они выиграют. Ну давайте, завалите же вы уже одного солдата. Отлично. Вот так мне дали 75 голды. Ну, неплохо. Теперь скажу я, но я не опережу, я думаю. Но если мне будет хорошо... Так, и... ой. Здесь нужно собирать себя. Да. Итак. В этом я не мастер. Ну что ж, мы поставим на паузу, пока он будет прокрыт от мини-гея. Ну что ж, теперь ходит босс, он ничего не получил за этот мини-гея. Он ну, опять мне надо отвезл. <свы> Давайте, что ли, не на году? Она <свы> саморояская. А тогда... -то... Мне уже не хочется голду свою слышать трасть. Ок, все, ребят, самого зарогать. А защиту поставил? Ну <свы> окей, okay, я удавлю... Ну все, я проиграла. О, как же мне не везет ты? Почему у них есть а уже у меня нет? В итоге я заморожен Теперь Я хожу, надеюсь, мне выпадет хорошее Так, ну что ж. Походу, у меня уже есть один сандаль. Пойдем уже четвертый сандаль. Так, у меня уже второй. <плодисменты> Я, чтобы я победил его, а мы проиграли ему. Ну что ж, народ, если вам понравилось это видео, то подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем пока!